Как дела, друзья? Хочу спросить про военную операцию на территории Украины. Я призываю вам остановить военную операцию. Почему? Ведь если вы входите всей силой в Европу, то вы объявляете войну какую-то. Войну. А после войны будет прям мировая. Так что я призываю вас остановить любимыми способами эм, эту военную. Операцию, она несет грех и большущий грех в будущем на территории Украины. И на территории всех сверхдержав, со стороны, со стороны России и также Запада. Ведь если все начнется прямо сейчас, то Европа будет в хаосе. Нам это не нужно. Люди должны осознать это, что Европа это для путешествий, а не для войны. Если вы решили политическим путем решить это все дело, то решайте э, более-менее банально, Они а по всей территории Украины ехать танками. Из Беларуси тоже считается. С моря тоже вроде бы тоже считалось. И считается до сих пор... Главное, что мне считалось со всей э, со всей Европой и со всей Востоком. В Европе, если хочешь поддержать Украину, поддерживай. Пока не останови это всем э, добра не будет от высших сил, от всего, что реально есть и реально существует. Потому что будет хаос, будет... Э, землетрясения вулканы э, потому что это не подходит э, по времени если мы посмотрим прошлое почитаем историю то именно так это все войну земля не любит поэтому если развязать войну то земля на это же наверное, на это же и на другом ну в общем то она рандомно делает как-то непонятно вулканы свои строят, но это раньше, сейчас уже по-другому. Сейчас уже волны будут водой обливать всех. Так что, если вы в Казахстане, то прикольно будет. Там безопасно. Всем спасибо за просмотр. С вами Макс Прайм. заканчиваю ролик. Пожалуйста, остановите эту военную операцию. Она несет реально большой грех. Вы увидите в будущем, что она вам принесет. И всем поколениям со всех стран тоже.